Виктор Хаус, здравствуйте. Здравствуйте. Снова в гостях компании Сточник здоровья ⁇ у вас. Я хотел вас попросить сегодня рассказать о новом продукте, который называется ⁇ Биофизическая эмульсия ⁇ который вскоре поступит в продажу наша компания. Создан вариант нового продукта угу. для использования при борьбе с различными видами патологии, нарушений кожи человека пиофизическая эмульсия угу. таково названия этого продукта он создавался в течение почти пяти лет угу. потому что были созданы несколько вариантов продукта угу. но они по нашей оценке не были такие удачными Эффективными, поэтому мы предлагаем вот последний продукт, который получил название биофизическая эмульсия, то есть один из продуктов биофизической технологии Собственно, от продукта – это жидкокристаллические органические соединения биохимической природы Которые, так сказать, создаются даже насекомыми, как пчелами, допустим, которые mm -hmm. имеют ряд интересных особенностей, как биоэлектрический эффект, то есть эффект устойчивой электрической поляризации, mm -hmm. который создает так называемую память на поверхности кожи но кожа с нашей точки зрения является как раз тем источником который порождает плазменные структуры то есть вокруг нас mm -hmm. то есть из кожи эмитируются плазменные факелы, так называемые все образно говорить которые имеют свою структуру об этом знали древние еще медики. Есть такая система Суджок угу. на ладонях, на подошву особенно. Находится представительство через плазменные структуры, как это создается, как показали последние исследования биофизиков, представительство органов сердца, печень почки различного рода такие важные органы, как поджелудочная железа оставки логиганцев, то есть эндокринная и экзокринная часть поджелудочной железы селезенка и другие то есть э, вся эта карта находится на подошвах на левой и правой подошве и мы что делаем? Мы разработали вот эту эмульсию, я еще раз говорю, на жидкой кристаллической основе. Угу, по сути, это мазь получается. Да, отделили да? туда, опять-таки, многомерную гидроплазму, о которой мы говорили на предыдущих беседах. И угу. здесь стоит ангарская Получается, структура. используется новая разновидность гидроплазмы в составе. Да. И в результате возникает такая устойчивая структура, которую можно использовать. Во-первых, это улучшение качества кожи, то есть резко изменяется uh -huh. качество кожи в течение двух-трех недель применения А также возникают эффекты нормализации работы эндокринных желез Это uh -huh. очень важно, особенно в пожилой возрасте И э, идет процесс нормализации работы таких органов, как печень а это антитоксический орган uh -huh. Опять-таки через систему Шуджок uh -huh. То есть вы должны изучить эту систему Она много напечатана по этому поводу да. uh -huh. Древнекорейская система Древнекорейская медицина еще до нашей эры вот. Но сейчас очень много публикаций вышло Как в России, так и в Казахстане <coughs> Которые значит, дают карту этой <coughs> Представительство этой, этой, этой системы <coughs> Зная систему суджок, вы легко будете ориентироваться это Вот, беря, допустим, открыл, открыл я маленький флакончик этот mm -hmm. Бочонок, как мы его называем <coughs> Где находится эмульсия Беру мизинец И наношу на точку хагу, допустим mm -hmm. Это точка общего тонуса Вот здесь около uh -huh. основания большого пальца. А также в <coughs> это же основание ставлю несколько точек. Быстрое, так сказать, э э реагирование на жизненные события. То есть это все очень важно. Вот в частности эти глаза, видите, как uh -huh. между бровями я как раз используя биофизическую эмульсию. Используя гидроплазму, используя вот эти жидкокристаллические вещества с электретным эффектом как раз воздействую на сложнейшую систему тонкую и макро, и не только тонкую, но и общую систему, скелетную, как мы называем угу. а, а систему э, стабильности психики человека, прежде всего ни одного, mm -hmm. иногда и десятков людей, потому что мы зависим друг от друга очень сильно через платные структуру mm -hmm. Ну, это отдельный разговор Но я просто говорю, насколько это важно, особенно для детей особенно для женщин, особенно для мужчин после тяжелой работы, там, утомительной и так далее с тем, чтобы ä, обновлять психическое сказать, состояние улучшать ее структурную стабильность и тем самым, так сказать, способствовать высокому статусу умственной деятельности, памяти, работоспособности, как физической, так и интеллектуальной. Поэтому данная эмульсия, она имеет уже большую популярность. Сейчас только инновационная, так сказать, серия идет, угу. но скоро будет уже инновационная и опытно-промышленная, то есть, тогда мы будем уже выпускать ее в специальный, так сказать, его вот совместно с, с Павлодарской с нам, компанией здоровья» компании мы будем это выпускать для потребителя угу. для потребителя и я думаю, что это будет один из мощных, оздоровительных факторов для населения нашей страны Особенно Казахстана, Сибири, угу. Российской части Потому что речь идет о последствиях, вы знаете, каких? Ядерных испытаний да. вот, Которые тоже играют колоссальную роль в ухудшении нашего состояния здоровья Причем Качество здоровья. Поэтому об этом я всегда говорю. Вроде человек живет, но и вроде и не живет. Угу. Качество плохое здоровье это мучительная жизнь, если ее можно так назвать. Мы застремимся, чтобы жизнь была более счастливой, даже в самые преклонные годы.